Всем привет! Хочу оставить небольшой отзыв о прохождении писательского марафона от Нелли Давыдовой «Я пишу как Бог». Я пошла в этот марафон для того, чтобы попробовать свои силы, посмотреть, смогу ли я почувствовать себя Творцом, как Нелли говорит. 33 дня я наблюдала себя, свои мысли, свои чувства анализировала прошлое, наблюдала за своим телом, за своими действиями. Это необходимо было для того, чтобы в конце дня написать небольшой текст и выложить его в социальных сетях. И вот где-то в середине марафона я стала замечать, что реальность вокруг меня каким-то волшебным образом начала изменяться. Люди стали относиться ко мне как-то по-другому, добрее что ли. И я поняла, осознала, что это я меняюсь. Я меняюсь, я стала принимать себе я стала любить себе. И что самое важное, что произошло во время этого марафона, я примирилась со своей мамой, я приняла ее. Это дорогого стоит, это просто какое-то волшебство. И э, я закончила марафон но о, изменения не закончились во мне. Каждый день я открываю что-то новое в себе и все больше и больше принимаю себя и начинаю уже любить. Я благодарю Нелли и команду за то, что они делают для нас. Это поистине неоценимо просто. И я хочу обратиться к людям, которых, которым кажется, что их жизнь уже не имеет никакого смысла, что она уже прошла, и ничего хорошего в жизни уже не будет. Это не так, поверьте. Когда вы примете и полюбите себя, ваша жизнь волшебным образом изменится. аннели она просто помогает это понять. И не просто помогает понять, она дает инструмент для этого, для того, чтобы ты принял, полюбил себя. Смотрите ее прямые эфиры, читайте ее посты, подписывайтесь на ее номер, на, на ее новый аккаунт. Это бесценная информация, уверяю вас. Благодарю за внимание.